Всем привет! Вы на канале Сочи ЮДВ. Меня зовут Александр. Это наш партнер Михаил, представитель застройщика. И сегодня мы делаем обзор на дом, который находится в Дагомысе. До моря, Миш, сколько у нас здесь? 450 метров. 450 метров. По локации, все, наверное, знают Каравеллу Португалии. Дом находится совсем рядом. Что, расскажем немного о доме? Давай, специально для тех, кто не хочет жить в многоквартирном доме, но находиться у моря, мы построили наш небольшой коттеджный поселок. Четыре дома, они все типовые, и уже три дома у нас куплены. У нас сейчас один дом в продаже остался, он у дороги, он 180 квадратных метров, у него три сотки земли. И самое удивительное, наверное, здесь все центральные коммуникации, даже канализация. Для, даже канализация Для центральная? города Сочи это большая редкость. Правда, ну да, Александра? да, это редко-редко, да. Найдешь дом, чтобы у него канализация была центральная. Что, зайдем, посмотрим тогда? Зайдем, давай тогда сразу, может, немного по улице. У нас здесь одностороннее движение, тихо, спокойно. Здесь хоть и рядом море, но здесь и нету большого населения. Здесь и несколько домов. Может быть, летом кто-то сдает, но нету большого трафика машин. Здесь только выезжают. Но ну, иногда кто-то нарушает. Ну да, да, да. Без этого никак. Преимущество этого дома: тут можно машину парковать перед своими воротами. Я сейчас, конечно, немножко неряхливо его поставил, но. Но в принципе, да, можно даже две две вместить без проблем. Вместили машину, и территория дома останется нашей свободной. Здесь большие раздвижные ворота. Личный въезд, и уже две машины друг за другом помещаются. Если мы машины оставляем на улице, то у нас здесь можно разместить зону бассейна, барбекю зону. Уже полностью все мы озеленили, объект полностью дан, все коммуникации заведены в дом. В доме газ, да? Я вот вижу газовую трубу, в доме да. газ. Все верно. Миш, назначение земли? ИЖС. ИЖС, да? Видеонаблюдение, смотрю, стоит. Это ваша камера? Наша камера? Или, или соседа? Нет, наша камера. Мы когда строим наши объекты, за стройкой следим не только в живом режиме, но еще и виртуальном. А, в смысле эти камеры онлайн даже, да, да получается? Да. А, ну вот с этой стороны тоже, вот смотрю, Туи посадили. Красиво так. Из четырех домов в продаже только один остался, да? да? Все Три купили. Но я смотрю, там крутой соседство, там Lamborghini стоит, у кого-то там Audi такая нехилая. Ну, это же Сочи, здесь э, цена на весь золото, дома еще дороже. <сíntale> <сíntale> Проходи, Са. Найдем, моего любимым, высота потолков. В горне Сочи огромное количество домов, но я не знаю, почему люди боятся еще 20 сантиметров. Здесь 3,40 это большой объем, это воображение для будущего ремонта, хорошие высокие окна с выходом даже на террасу. Ага, то есть здесь можно, да, спокойно вышло здесь. Кухня. Кухня, да, получается кухня, здесь ты спокойно можешь выйти на террасу. Гостинная. Ну и сделать гостиную, Роман. да, тех помещения и первый этаж. У нас дом 180 квадратных метров, этаж по 60 квадратных метров. Три этажа? Три этажа по 60 квадратных метров. Угу, здорово. Окна. Чего производство? Суд наш, местные ребята, КБЕ, производитель. Мы продвигаем только местную продукцию. Подскажи по стенам, что из чего сделано? Монолитное или блочное заполнение? У нас получается железобетонный каркас дом, Керамзитоплощенное дополнение, утепляем дом э, минвата, минвата, да? толщина 5 сантиметров. Uh -huh. У нас минвата, она работает как утеплитель, так же как кондиционер, она, она не выпускает холодную воду в дом, uh -huh. плюс он пожаростойкий. От пожара наши романы уже защищены. Лестницы И, залиты. Комфортно ли тебе, если по лестнице на не площадке? Слушай, да, ступеньки прям равномерно, они прям, я не знаю, сколько сантиметров. Сантиметров 12, наверное, да? Где-то где-то где так. 16, может, где-то, Слушай, знаешь, я был в одном доме. Там ступеньки. Они примерно, блин, наверное, сантиметров 40. Вот подержи, подержи сними, как я, как я помню. Там ступеньки, вот такая ступенька первой высоты. Вот. То есть вот, вот так. понимаешь? я не представляю, как в таком доме жить, если ты. Ну, у тебя взрослые люди, да, какие-нибудь, они просто не поднимутся по этой ступени, mm -hmm. будут жить внизу. Экон... Здесь... Да, комфортно, да, классно. Экономия пространства. За счет больших лейт, ступеней. А, тут у нас получается второй этаж. Свободная планировка, зона под санузел уже выделена. Mm -hmm. э Эту часть можно распределить как мастер файл. Если у нас. Сюда разместить большую спальню с санзон, санузлом, большая гардеробная. Все будет у нас размещено непосредственно на втором этаже. Но при желании это помещение можно разделить на две комнаты. Здесь будет две спальни ну, да, да, комнаты по 23 квадратных метра, Достаточно много. Да, здорово, здорово. У нас в сделали себе выход на кровь. А здесь получается нету, да, нет. а, можно нет. дополнительно нет. сделать, Это да? Дополнительно. да нет. Слушай, ну там три домика, да, которые проданы, и я вижу, что все себе сделали выход все. на кровлю. И третий этаж здесь также можно разместить две спальные комнаты, здесь отдельное помещение уже под мы их подготовили, и на третьем этаже у нас есть балкон. Угу, даже балкончик есть. О, ну и балкончик такой не маленький. Вполне можно ротанговую мебель поставить, выходить, наслаждаться видами. Ну виды понятно, да, они такие не суперские, а, но ну, мы находимся на горе в первую очередь, поэтому виды соответственно такие. Чем выше в гору, тем лучше виды. Ну мы здесь, даже должны с собой понимать, то, что эту локацию должны выбирать те, кто хочет, Непосредственно по ровной дороге дойти до моря. До моря здесь буквально идти 3 минуты, наверное, на максимум, и ты все, вот и на море. На пляже Дагомыс, на одном из лучших пляжей, я считаю, города Сочи, у них голубой флаг. Голубой флаг, все да? Все верно, да, голубой флаг. Дагомыс, он хорош не только своим, наверное, пляжем, но еще он развивается. Только на сегодняшний день у нас здесь отстроятся три школы, два садика, библиотека. Это во всем большом Дагомысе. Помимо всего этого у нас здесь отстроится большой торговый комплекс. И... Алиэмол. да. И преимущество этой локации здесь все в пешей доступности. До 15 минут пешком. Ну Такого даже в центре Сочи не найти. Я согласен. Здесь в Сбербанке, МФЦ, росрестеры все полностью есть многие недооценивают Дагомыс, потому что думают то что грубо звучит деревня но на сегодняшний Слушай, день ну, далеко не деревня уже как бы у меня и коллега здесь живет ему нравится догомыс он ни за что бы его не променял и когда его там догомыс как-то плохо о нем называется он конечно за него прямо вот так горой все время его нахваливает, ну здесь классно на самом деле, здесь можно пешком до пляжа найти и пляж здесь огромный, просто огромный пляж, он в разы лучше, чем пляж в Сочи, вот Заглаз... прям в разы лучше. Все местные приезжают сюда, ну мы не просто так, за два с половиной года в Дагомысе построили 47 домов, а в продаже осталось всего лишь 8. Угу, вы 47 в Дагомысе только да, построили? Да, по всему большому Дагомысе 47 домов. Это... Слушай, ну мне нравится дом на самом деле, классные материалы отделочные. Это керамогранитная плитка, он утеплен, защищен, а, дом влагостойкий. Здесь выход на кровлю, если сделать, то у нас уже открывается вид на море. А, я был у наших соседей, угу. это классно. Честно, мы не, не делали лишь потому, что думали, зачем людям море, смотреть на него, подниматься пять минут наверх, когда за 5 минут можно дойти. Но, тем не менее, ребят. все соседи, вот так покажу камерой, все соседи сделали себе выход на кровлю. Ну, я думаю, да, это стоит сделать. И тут у тебя, во-первых, там и площадь больше дома увеличивается. Да. Там можно и меблиртанговы поставить, и загорать там можно. Да, даже там бассейн можно поставить, ну такой, да, маленький. Даже большой. Наш каркас нашего дома позволяет еще на тебе поставить три этажа полноценных. Но, к сожалению, в Сочи строить можно только три этажа. Ну, слушай, не все, кстати, строят так, как вы строите, да, там. Три этажа можно, лупят пять этажей, потом все это зависает на долгие годы и не сдается. И люди просто ждут неизвестно сколько времени, чтобы все это дело сдалось. Дома у нас на кадастре, здесь ипотеки проходят? Да. Проходят ипотеки. Цена дома? 41 миллион. 41 миллион на сегодняшний день. Для этой локации цена очень хорошая. Ну и качество дома соответствующее. Поэтому звоните. Если остались какие-то вопросы, пишите нам. Телефон у нас на экране. Обращайтесь, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал, у нас очень много роликов о недвижимости, ежедневно мы выпускаем по несколько видео, поэтому я думаю наш канал будет вам полезен, если вы рассматриваете недвижимость в городе Сочи. С вами был Александр и Михаил, увидимся в следующих видео. Всем пока!